Китайские аксессуары для iPhone, iPad и даже устройств на Android, как по мне, это действительно неплохая возможность для того, чтобы сэкономить, но зачастую все эти шнуры, адаптеры питания и даже пауэрбанки могут быть зачастую не совсем надлежащего качества. Но сегодня в этом видео мы поговорим с вами о действительно крутых, это во-первых, а во-вторых дешевых китайских аксессуарах и устройствах вообще в целом от бренда из Поднебесной, который называется Blitzwolf и все эти аксессуары, которые заслали мне на обзоры, лежат в коробочках сзади меня, вот так вот, заслуживают реального внимания, уважения и обзора в каком-то смысле. Поехали. Забегая вперед. Признаюсь, что все аксессуары и приколюхи из данного ролика были засланы мне на обзор молодым китайским брендом Blitzwolf. Начнем от малого к большему. В белой, немного погнутой упаковке, спрятался черный, либо же серый, очень приятный на ощупь кабеля Lightning длиной в 1 метр. Ключевой фишкой этого шнура является то, из чего он изготовлен. В шнурке используется такой же по прочности материал, как и в тросах для автомобилей. То есть, можно сказать, что. Что при помощи этого кабеля для iPhone и iPad можно с легкостью протянуть машину по трассе, к примеру. Шучу, ни в коем случае не пробуйте это. Идем дальше. Во втором лоте коробочка выглядит уже куда солиднее, ведь встречают по одежке и в вульф это учли. Большие молодцы! Сразу же нас встречает сам аксессуар. На сей раз это адаптер питания с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Опрятный внешний вид, ничего не выпирает, качественный пластик без зазубрин и прочих нюансов. Ко всему прочему в комплекте идут пару бумажек и шнур с USB на micro USB. Также порадовала надпись при вскрытии коробочки «Спасибо, что выбрали Blitzwolf». Последний, самый интересный, на мой взгляд, гаджет, на который стоит обратить внимание. Powerbank емкостью 10 миллиампер мАч. Для такой неплохой емкости портативка выглядит отлично и по толщине, и по габаритам в целом. Минималистический дизайн с пятью индикаторами уровня заряда аккумулятора. 2 USB порта, один из которых может выдавать до 2-4 А. И вновь аксессуар, поддерживающий стандарт быстрой зарядки. Помимо самой портативки, в комплекте также идет макулатура и кабель для подзарядки Powerbank. Заряжает, например, мой iPhone 7 Plus, крайне быстро, один раз, кстати, когда под рукой вообще не оказалось возможности хоть как-то подзарядить свой смартфон в дороге, вспомнил, что кинул этот кусок алюминия в рюкзак и, как нашел его, моей радости не было предела. С тех пор этот пауэрбанк всегда путешествует со мной. Ссылочки на все аксессуары, представленные в данном ролике, я, конечно же, оставил для вас в описании под этим видосиком, поэтому переходите, покупайте и радуйте жизни. Вы смотрели канал Apple Finder, совсем скоро увидимся, до встречи пока пока